Раз, раз Ну здравствуй друг, мы с тобой сегодня поиграем новую игрушку она полностью на английском языке, поэтому переводить буду сам Вот как бы я не знаю английский язык, я в школе клал свой, свой большой толстый английский язык, поэтому прежде чем начать, поставь лайк пишись если я... Тебе не жалко, для чего это нужно? Ну, для того, чтобы получать новые ну, уведомления, о новых роликах. Вот. Ну и мы с тобой начнем. У микрофона Вадим Картавый. Ты на канале Картавый Компани. Поехали. компания кому-то херовато представляет в главных ролях кот на столбе И чувак, который не принял лекарство. Давай прочтем что здесь надо написано Код какой-то 1818, запомни его бомбу все взорвалось что происходит черт возьми я вроде бы говорю по китайски или что-то вроде того мы с тобой нашли ракетницу <м Antispo> всего лишь там нужно было выстрелить О, -о, -о, О, кто эти чуваки давай побежим рассунном продюсер Джеки Чан зомби апокалипсис бегите на свет что здесь произошло, мать вашу? ух ты беги, беги, беги скорее ко мне сюда я тут немного запарился, потерялся. Побежать ее на елке. Продюсер Жан-Клод Ван Дам. хоть в курсе, что он меня стреляет. беги О... а, беги не останавливайся я сам справлюсь и вот мы проснулись где-то и видим этого замечательного зайца комнатка что здесь произошло и самый главный вопрос где я? Включился ящик Это было когда-то на Марсе Мы приземлились на Марс И все произошло внезапно у нас появился Ридик ты должен убить Ридика но помни он опасен переводил Вадим Картавой Что-то непонятное у нас здесь что-то, здесь что-то пока непонятно. Давай сюда. Ты помнишь код один восемь, Что это? Думал, что Чаплин был жив. Ага. Здесь что-то у нас есть. Давай прочтем. Я переводить то, что там написано, не буду, потому что я не полностью знаю язык, но что-то, что-то могу перевести тебе. Мы взяли рюкзачок. вот здесь я вижу какой-то волшебный ключик от чего пока я не знаю здесь закрыто давай попробуем вернуться назад ключа у меня нет давай попробуем вернуться а мы еще вот здесь можем Вы... ух ты выломать дверь Здесь тоже какая-то записка. Ага. Всё. Так, давай поищем что-нибудь. О, что-то здесь есть. Какой-то ключ. Ну, скорее всего, это от той двери. Эй, а я же вламу эту дверь вроде бы. Давай попробуем скрыть вот этот. Замочек. Посмотрим, что у нас внутри. Э -э что это? Как как ее открыть, елки-палки? А, вот а. Здесь интересная аптечка. И патрончики а, патронов больше здесь к сожалению ничего нету ну ладно пойдем дальше что что здесь происходило так пойдем вот сюда наверное нам нужно сходить нет у нас есть ключик давай попытаемся открыть я вижу что там блестит что-то ух ты круто окей я уже, я уже понял как это действует давай э, плейд все так, ок, да, подождите вы, еще одну какую-то мы взяли э, ключ к чего-то, ты не знаешь от чего мы взяли ключик, пока непонятно от чего, ну, давай э, полез пистол, подожди, где полез пистол? Я что, его выкинул, что ли? Ладно. Как как это делается? Я думал, все будет автоматизировано, но ладно вроде я его взял нет все пусть так стоит и я не хочу здесь ковыряться вот угу. ну, его выкидываешь чувак так ну давай мы тебя куда-нибудь разместим что ли да вот так все. Мы тебе разместили, пистолет мы разместили и идем, наверное, таки к той двери, которая да, у нас впереди. Мы, а, подожди, мы вот здесь еще не открыли, да, а, дверь с тобой. хорошо, я про нее вспомнил. Так, давай, подожди, надо взять пистолет. О, понял, да, как это делается. Все просто. Я понял то, что перезарядка. Давай откроем. Что что тут есть? Аптечка. И вот я вижу два, два патрончика. Все, мы зарядились с тобой мы пойдем дальше. Путешествуем здесь немного с тобой. Так, здесь какая-то записочка. Читали, увидели все, пошли дальше. Так, э -э... как все просто и легко, одно ну, это уже я после того, как. Переигрываю, в общем игру все гораздо было сложнее когда первый раз играешь. Ага. Ага. ну спасибо за обучение хоть это не забыли так давай сразу это сделаем Все. Так. А это посмотреть, на да? Все, не надо назад. Так, мы сразу, давай возьмем. Да подав... Я, я просто уже знаю, что здесь будет происходить Я хотел взять кирпич Но у меня не получилось Вовремя это сделать Персонаж Похожий Взят из фортнайта, но... как я этого не замечал иди ко мне я не хочу идти к тебе, чувак Нифига себе он еще ух ты оук оу так дайте мне кирпич взять-то елки-палки. Где этот придурок? Ёки палки. И как, как ники. Никель... Придется вручную бить его. У него немного жизни осталось. У меня тоже, кстати. Блин. Ну давай, давай, чувак, я должен тебе положить. Все, Он готов. Думаю, мы обошлись без кирпичка с тобой. Хотя мы брали кирпич, давай э, используем нашу аптечку, что ли. Так, пистолет. Это не то. Нафиг, нафиг мне нужен кирпич? кто-нибудь скажет мне, да, да зачем мне кирпич, а, а где, моя, где моя таблетка, я только что ее видел все, мы полечились, кирпичи нам не нужны, так давай пойдем дальше, смотрим что здесь вообще, это кирпич, в общем здесь кругом кирпичи, здесь что у нас ну что-то необычное впереди нас ждет давай побежимся я в шматрице бегите на свет иначе вам капздец в переводе снизу. Ну, давай я побегу. А, визуальные эффекты дом дракон Вилсон. Что-то мы здесь сейчас с тобой возьмем. Какой-то куб. Пока непонятно, для чего он нам... Здравствуй, дорогой друг. Приветствую тебя в, в непонятной вообще ситуации, где ты и что ты, и с кем ты борешься. Тоже непонятно. Ты убил персонажа из Fortnite, и сейчас тебе предстоит найти всех остальных твоих противников. А, точнее, того же чувака, что ты убил. Вот это твой родной брат. Вы родились когда-то в Индии, и. Понимаешь. Как и в любой. Как и в любом индийском фильме. Он теперь тебе будет мстить. В uh, тысячу... каком-то там году специальные с... mm -hmm. суперэффекты Гарри Хирайоки Тагава Я уже с тобой дрался, чувак. Я больше не хочу. Вау главный специалист по визуалу Джин Косима. Так, давай вот, вот эту штучку мы возьмем. Пора. Почитаем. Но вот это место как бы такое очень интересно. Ты должен нажать. Приготовься три два раз. Кто-то из нас. <сöring> вот. <сöring> персонаж из Fortnite троировался троировался троировался но не вытроивался специальный зайчик от Playboy и всякое ерундень ух ты что-то я такое подобное видел в первой части наверное как ее там Метро 2033 и я нахожусь в каком-то чертовом метро опять. Только вспомнил про метро и э, вот этот э, визуальный эффект был похож. Директор э, и аниматор э, китаец из э, Алиэкспресс Что-то здесь произошло, короче, но мы пока не поймем. Проект морпеус Пролог. Вот так начинается наша замечательная игра. Мы с тобой прошли Пролог. Вот. Я думаю, что тебе понравился этот Пролог. Вот. Это не бета-версия, как ты думаешь? Так. А, я должен взять куб и использовать его. Ну, давай попробуем. Где он у меня? Где мой куб? Давай я кирпичом это сделаю. А куда мой делся куб? Кубик, рубик. так, подожди, давай сначала посмотрим, что у нас есть а куда делся... подожди а куда делся купе, я же его брал надо выкинуть вообще это э, не придется ли нам с тобой вернуться назад, как я думаю? А, подожди, вот здесь у нас э... опты. Все. Си... занято, занято. Что это? Что? Что это вообще? М мой тайник? Так. Вот так, мой кирпичка ставим здесь. а, еще что-то сзади, да, есть так, давай посмотрим, что у нас о что у нас здесь я вижу, там оружие, слушай я не знаю может быть здесь что-то Нужно найти подсказку Где бы взять эту подсказку а, Закрыто Ну что Вот здесь Видите киллер Блин, здесь хорошее оружие, но я к сожалению не знаю код и. Где его искать, я тоже не знаю. Давай посмотрим, что наверху. Так, может для начала давай э, сохранимся. Думал это сохранение. Ладно, блин. давай кирпичку измаем. Ты же помнишь, да, что я в бегах брал э, этот куб? А почему-то он исчез. Нет. Так, здесь я ну, опять сама кирпичку убираем. Здесь вот я вижу какую-то сам записочку, но к сожалению. Перевести ее полностью не могу. Почему же у меня по-английскому была тройка в школе, а? Значит, мы сохранились. Это хорошо. Вот. Здесь тоже непонятно, что написано. Плохо то, что игра не сделана для... О, 10 двадцать три, Что это непонятно? Десять двадцать три. Один такое два. Что такое? Десять, двадцать один, десять, Это может быть какая-то подсказка для открытия вот этого кода. А? Я вообще не знаю. Но здесь нужно искать, да? Да, ладно, мы с тобой поищем это. И вот вот это, которое закрыто у нас, да? давай перезарядимся что ли надо взять аптечку и у нас ничего нету да так, я не помню елки балкир все вот вот так это делается короче извини если что там меня За то что я немного подтупливаю но э, как бы Давай посмотрим, что у нас вообще здесь. Куда нас приводит эта дверь? Она, к сожалению, закрыта. Здесь какая-то камера. Зажигалка. Очень напоминает... <звучит> так, здесь какой-то пароль, да? А, нужно найти карту какую-то, скорее всего. Угу. Понятно. понятно мы пока у нас ничего нету мы будем искать куда-то нас должно же привести это все здесь что да конечно все это не запомнишь сразу такие здесь небольшой луп И мы отправляемся в другую дверь да? <смех> где <смех> где все пароли находятся <смех> <смех> пока ничего не надо мне делать а что это что я пока не понимаю что это ну, возьму это. А у меня полно, да? Ладно. У меня больше... Так, здесь тоже ключа нету. Будем искать ключ. Наверное, уже... Если тебе понравится это видео... наберем там с тобой 10 лайков хотя бы... Вот, то, наверное, таки будем искать вот следующую уже серию, потому что... ...я немного запутался, может быть, сам полазил здесь... Вот, да, ...поищу, а потом покажу тебе что-то как... В общем, мне по геймплейности, ну так не нравится, да? Вот здесь можем что-то такое. Ух ты. Что нам нужно сделать? Так, нам нужно найти, наверное, какие-нибудь кусачки, или что-то, что-то, что-то вроде того. Так, понимаю. Может быть, это у нас и было, то, что наверху, вот, какие-то кусачки, или что-то. Для этого нам нужно с тобой что-то из сумки, наверное, убрать. давай. Так. что-то нужно убрать О, у меня здесь вот это что у нас зажигалка да давай зажигалку выкинем да пока она нам не нужна я думаю что вот это вот эта которая штучка нам будет важнее которая там была может быть это какие-нибудь пассатижи или еще что-то, раз где-то она здесь. Так, и вот здесь какой-то... Может быть я догадался, как, как сейчас это все сделать, и пока я не знаю. мне очень интересно, поэтому давай попробуем не то а, понятно, в общем нужно искать пока я не знаю, где мы вроде бы здесь везде все пробежали ага а это вот комнатка открывается. Тоже не открывается. Выход. Тоже не открывается. Электроник. Нет, нам нужно отключить электричество для начала. Очень все загадочно. Очень все у нас круто. В общем, давай тогда... Позже с тобой встретимся. Я думаю, на следующей недельке Вот. пиши свои комментарии, если тебе типа, понравилось видео. Если понравилась игра, Вот. я посмотрю, если за недельку хоть придет хоть какой-нибудь комментарий. Или мы наберем там, допустим, 10 лайков. Вот Не забывай подписываться на канал. Мне будет очень приятно. Что ты подпишешься? для чего это нужно, я уже говорил вот, на этом пока что все давай